Друзья, вы не представляете, через какие сложности мы прошли, с какими трудностями мы столкнулись, чтобы взять это интервью у Оскара Хартмана. Так как мы в Вьетнаме, как вы понимаете, вообще не найти локаций. Мы, короче, ходим по отелю, смотрим. Здесь не хочешь, Оскар, нет? Короче, прикиньте, в каких мы условиях, ребята, работаем. Под этой лампой. Давай, кресло, неси кресло сюда. All... В целом, в целом отель такой тем. А что у тебя в рюкзаке? Микрофон, это значит. Гостик нам приходит со своим. Вот этого света не докладает. Да, в итоге мы выбрали снимать в библиотеке. Да, смотрите, технологии, обгоняющие время. Уже готовься к комментариям, будет просто, типа, звук говно, Не можете себе позволить нормально возбуждать. Собрались, собрались там миллионеры, миллиардеры. Ничего нет, смотрите, Но и это еще не все. У меня всегда была детская мечта стать изобретателем. Четыре раза, люди, которые это делали, гарантированно возникал пожар Интервью будет огонь, просто Пишите под этим интервью огонь Несмотря на то, что у нас провода подключены, манировые Оскар Хартман, это предприниматель, создавший 10 компаний, крупных, да? 5 миллиардов долларов, ребят, капитализация этих компаний И с недавних пор еще и блогер это самое интересное. Но это оставим напоследок. Оскар, расскажи, у тебя не очень русская фамилия и не очень русское имя. Как вообще тебя занесло в Россию? Мы русские немцы. Соответственно, при Екатерине II было большое переселение немцев в Россию. Потом они в какой-то момент оказались в основном в Казахстане, как в ссылке. Я родился в Джамбуле, в Казахстане. Вырос там, когда мне было 7 лет, вся моя семья приехала в Германию обратно. И я, соответственно, школу, университет, все я закончил в Германии. А после окончания университета надо было, как все люди в последний год университета думают, что делать, кем стать, где жить. Да? И вот у меня был выбор Дюссельдорф, Лос-Анджелес, либо Москва. Да, и такое вот три города, которые мы рассматривали с моей девушкой, с женой тогда. Мы жили с ней во всех трех местах вместе, в Америке, в Германии, в России. И мы тогда просто сделали, взяли все фотографии совместные и начали их сортировать, где мы были самые счастливые, где просто счастливые, где какие, ну и просто сортировали фотографии, а потом увидели, что больше всего фотографии в ящике самые счастливые, это было в Москве, в России. Из-за этого мы решили жить в России. Определились с Москвой. И я приехал, начал опять заново учить русский язык. И вот за 10 лет так Да. Значит, и тебе сколько лет было тогда, когда ты приехал в Россию? 25. пять. лет. Что было на тот момент? ничего мы были студенты соответственно Жаль, вот, кстати у меня не было денег и вот, на, я забываю про это на самом деле жена у моей жены лучше память чем у меня и она мне напомнила что мы, мы жили в америке на гавайях и у нас не мы были студенты и у нас не было денег вообще и не было и на гавайях все катались на кайте и я очень хотел на кайте кататься но у меня не было даже 100 долларов чтобы взять в аренду оборудование 11 лет спустя вот осуществилась мечта. Да, круто. Но сейчас деньги есть. Сейчас другого нет. Сейчас нету того здоровья. Тогда я был такой. Просто в супер форме, конечно, у меня было. Я сейчас в неплохой форме, но тогда я был, конечно. Да. Да. Ну, вообще, забывается, что были действительно времена, когда у нас ничего не было. У меня даже был, не было денег компьютер купить. Я купил два поломанных, соединил их. У одного монитор работал, компьютер не работал, другой компьютер монитор и соединил их. И вот на этом компьютере я начал свой первый бизнес. Соответственно, купив VIP мы начали. Я начал на сборном компьютере из двух поломанных. Я после университета получил офер. С зарплатой 100 тысяч долларов, даже 120 тысяч. 10 тысяч долларов в месяц зарплата 10 тысяч долларов в месяц? Да, да, да. 20 там. Да. Ну, после университета 5, сразу. Да. Да. Ага. Да. И, но, но до этого у меня уже был свой бизнес. Соответственно, у меня в Германии уже были два собственных бизнеса. У меня были и успехи, и провалы тотальные. Ну, вообще, катастрофы были. Да? У меня этот опыт уже был. И успеха и не успех. Вот и, расскажи про это. Это интересно. Когда ты начинал в Германии как это было? Сколько тебе было лет тогда? Я начал сам деньги зарабатывать 10 лет я там 20 детских способов зарабатывания денег я всех их делал, да, абсолютно все искал, перебирал опции у меня всегда была работа где я просто зарабатываю за часы и параллельно я всегда делал сумасшедшую деятельность я ну, как бы не буду перечислять я делал все, что возможно делать ну как бы абсолютно от, ну как бы все детские бизнесы, которые есть, да. И потом э, в какой-то момент я уже начал более серьезно. Я понял, э, что я хочу э, быть успешным. Э, в 17 лет я уехал из дома и уехал в Америку. на Полтора года я был в Америке. Соответственно, мне 18 лет исполнилось в Америке. И я там э, закончил школу и решил вернуться в Германию. Когда я уже вернулся в Германию, я уже на, в Америке увидел очень много бизнесов, mm -hmm. которых которых в Германии не было да всегда я видел в одном месте есть очень успешная вещь да. а в другом месте это нет mm -hmm. да это был то это то что меняем это то что мне давало вот эту энергию потому что это же сумасшедшая вот э ты видишь это точно работает то есть, а здесь это, меня... это не да абсолютно вот, а Starbucks в Америке в девяносто году Starbucks был такой популярный что вокруг Starbucks а в пятницу, в субботу был 500 метров радиус машин запаркованных, да? И я просто, я высчитывал обороты этих Старбаксов, я просто понимал, что это просто сумасшедшие обороты, да, на одной точке. А и... почему ты я открыл Старбакс? Ну, потому что был еще одновременно bodybuilding.com и я решил сделать bodybuilding. Это в Германии? Да, в Германии. это был первый интернет-магазин спортивного питания в Германии. Потом я перешел из него в Продукты, которые продаются на телемагазинах. Угу. Потом из этого пришел строительные материалы. У меня прям ну, резко там, оборот стал 100 тысяч евро в месяц. Сколько тебе лет было? 18, 19, 20 лет. Да. Когда я учился в очень хорошем университете, Мои, например, одноклассники говорили, Оскар, почему ты не хочешь пойти, там, в Boston консалтинг или в Goldman Sachs работать, да? У меня были, ну, в принципе, возможности такие. Uh, я говорю, потому что я хочу свой бизнес делать. <laughs> я говорю, я, например, зарплата, начальная зарплата, ну, в Goldman Sachs, например, 10 тысяч долларов, да? А я, у меня уже был опыт зарабатывать 20 тысяч. А мои однокурсники говорили, Оскар, ну, зато если ты в Goldman Sachs, можешь открыть газету там все что там написано ты над этим работаешь ты работаешь топовыми компаниями ты находишься на пике эконом ну, а так у тебя какой-то например ну, магазинчик да или у тебя какой-нибудь там они себе представляли что ну и что у тебя какой-нибудь там не знаю э, лавка какая-то там не знаю даже если ты зарабатываешь больше но все равно ты просто владелец лавки да. я говорю а мне это нравится больше 25 лет когда я приехал в россию у меня было стопроцентная абсолютная уверенность, что я буду делать свой бизнес. Все остальное это было просто временно, чтобы приземлиться, чтобы встать. Да, как бы. И это очень круто помогло, потому что э, Boston Consulting дал мне шанс провести 150 интервью. Мой первый проект в России было провести 150 интервью с генеральными директорами, директорами самых крупных компаний. Да, и да, и во всех индустриях, автомобильная индустрия, э, недвижимость, строительство, фэ, во всех индустриях я встретил 150 э, людей, которые построили бизнес в России. Это круто, то есть ты использовал возможности, которые дала тебе работа, да. ты пообщался с людьми. Да. Ты посмотрел на сферы, в которых они работают. Да. Ну я как бы сделал работу, но это, это да. была очень крутая работа, потому что я увидел все индустрии. Это был 2007 год, нужно помнить. Да, это был десятый, почти десятый год беспрерывного экономического роста. Это было, да. это просто был вообще, это сумасшествие. И в принципе во всех этих интервью все говорили: "Хоть что делай". Ну, хоть. Вот просто экономика так росла, что идея была такая: делай. Вот можно делать сеть массажных салонов, можно делать пикар, можно делать клубы, можно делать э, дилерские центры, можно хоть что. Вот просто вот делай, просто делай. Вот да. такой был настрой. В России же был сумасшедший настрой. Это же был просто. <laughs> это было время, когда люди деньги с балконов кидали клубов, понимаешь? Вот. И да, я помню, вот Дягерев был тогда, клуб меня привели туда, я смотрю, пацаны стоят и деньги кидают с балконов. Ну там. да, да, да. Это был 2007 год, такого больше нет. Каждый день я думал о том, что я буду строить, какой бизнес я буду строить. Каждый день, каждый день. Мне было офигенно страшно, что у меня родился ребенок. Я стал отцом у ребенка был еще диагноз страшно такой тогда да Потом оказался ложный диагноз и я каждое утро э, ну, гулял с ним только когда он совсем маленький ребенок ну, в трубочку и ты на улице ходишь чтобы он свежим воздухом дышал Это я делал самое ну 6, 6 утра 7 утра там до работы и я думал думал, думал и было страшно потому что смотри э, я переехал в россию получается в ноябре 7 года да? А основал я и в мае 8 получается 7 месяцев чтобы делал? искал бизнес-модель думал. думал у тебя были какие-то деньги которые ты накопил да, и мало, да, ну нет, у меня зарплата была достаточно большая, я да. делал этот проект, но я думал, думал и просто, у меня уже был список того, что можно делать, я помню, была компания Vista Print, которая делает, ну такая, где бизнесы могут заказывать все со своим логотипом и так далее, было очень много идей, я все не мог решиться, потому что это было тупо страшно, реально, потому что уже после университета, когда я просто начал э, бизнес, мой первый я У меня было, я был мигрант, у меня логика. Просто у меня не было идеи там, другой. Да, я просто делал и все. Uh -huh. А уже после университета появились другие опции. И здесь появляется страх лучшей опции. Может быть, все-таки остаться, да, там uh -huh. конца. Э, появился э, страх что-то пропустить. Я просто не мог принять решение. Это действительно был парализование просто я читал как сумасшедший делать еще встречи еще интервью еще еще и уже уже все понятно уже на 75 пятом интервью я уже понял что есть чтобы делать что угодно да уже да бери ну и еще 75 представляешься из каждый раз я после интервью выходил и думал вот ну... а решиться не мог потому что очень страшно было и просто тупо и в какой-то момент я просто поставил дедлайн я сказал до моего день рождения, до 14 мая, я должен открыть бизнес. Тупо. Вот просто иногда работает такой фиктивный дедлайн. Эта дата была нелогичная, не обоснована ничем. Просто поставил себе дедлайн по анализу. Потому что есть такой анализ, парали, ну, пар, парализованность от анализа. Да? Вот слишком много опций. Раньше не было опций вообще. Просто тупо сделали. Раньше не было информации никакой, сейчас ее очень много. Я был тупой, молодой. У меня был Starbucks Bodybuilding.com. На этом заканчивался мир. Это все, да, да вот. Потом э, стал умным, закончил университет. Три университета там: MBA и, и, стал, и 500 опций. У меня в какой-то момент был эксельовский файл, в котором было больше, чем 100 бизнес-моделей. Я вот перебирал, делал какой-то факторный, И потом поставил этот тупой детлайн, начал бизнес. Это было самое лучшее, что я сделал. Потому что если бы этот дедлайн не поставил все было бы по-другому 13 мая когда подходил уже детлайн, решил все делаю онлайн продажи одежды обуви по интернету да. основал купил домен купивип.ру и 14 мая отплыл ты купил на это как было тоже зарегистрировал компанию? Да, домен просто да домен потом компания но это же все как бы ну да, да. идешь налоговую регистрируешь там ооо там все эти вещи сделал и начал работать у меня было там деньги на первые два-три 6 недель, 6-7 недель у меня было там покрыто, и я начал сразу... А почему ты выбрал тогда именно эту идею? Почему купили? Потому что фэшн рынок очень большой, фэшн рынок э, глобальный, это 3 триллиона 3 триллиона долларов это, это в мире? В мире, да, это очень большая вещь, да, одежда, шмотки, одежда обувь, да. это очень большая это очень большой рынок, есть только там несколько рынков, которые больше, это там логистика, э, строительство недвижимость, автомобильный рынок ну, нефть, газ, энергетика и так далее. И все, точка, все остальные рынки намного меньше. И ты тогда уже так думал. Да, конечно. Ты посмотрел типа, смотрел да. на рынки да. мировые. Да, абсолютно точно. Я уже занимался посылками, у меня уже опыт был из складских операций. Я знал, как делать посылки, я знал, как это все работает. Из-за этого у меня такой раз сошлось, и я пошел. И ровно в день, когда мы запустили купив и начали продавать, случился Lehman Brothers. Да. Да, соответственно, вот. И рухнуло все, весь, ну, самый большой фильм. После того, как вы да, уже запустили. Да, я уже запустился. Из-за этого я, когда пришел домой, моя жена говорит, ты видел новости? Я говорю, какие новости мы сегодня начали продавать? Она говорит, посмотри новости, я включил новости, там вот это там, Человек, как раз в этот момент, когда я включил, человек бросился, ну, вот это, это yeah. головой вниз. И я просто вот этот, я думал, Как хорошо. Как хорошо, что я себе поставил фиктивный дедлайн. Потому что если бы в этот момент я был еще в, в анализе, я бы уже ничего не сделал. Ты бы 100% уже решил, что делать ничего не надо. Нет, в этот момент, в этот момент 100%. Да? Я бы уже тогда не мог. Было, было бы другой другое... Я бы тогда, может быть, остался 2, 2, еще 2-3 года в какой-то... Потом, может быть, решился, но я просто был такой счастливый, что это никто не мог предвидеть. Но ну, я уже был, уже, уже была безразвозвратная ситуация. Да? Да. Иногда вот из-за этого с тех пор я люблю фиктивные дедлайны. Я всегда себе их ставлю. Постоянно. <laughs> постоянно. Расскажи, какие были вот первые ошибки в этом бизнесе, вот в VIP. Что там, были какие-то сложности, неудачи или как это было? Продажи лечат все. Из-за этого у нас компания так быстро росла, что все эти большие проблемы решались. Но самая большая проблема, которая была, у меня был... Уже подписанный документ по инвести... Ну, по инвести, компания росла, все было хорошо. Подписали документ, в котором мы должны были получить 5 миллионов евро на развитие. Uh -huh. А как вы нашли вот 5 миллионов евро? Ну, потому что бизнес рос очень быстро, доказанная бизнес-модель. Было очень много людей, которые в этот момент готовы были поддержать. Да. Такое. Хотя был этот Лимон Brothers. Но в день, когда надо было исполнить, инвестор не исполнил. Вам не пришли 5 миллионов долларов, нет, на которые вы рассчитывали нет, да, Приехал человек от фонда, сказал «Оскар, мы не, не сделаем». Что делать? И все. В этот момент э, финиш. Есть же уверенность, что все уже подписано, все документы есть, компания развивается. У, нас, у меня уже были даже задолженности. Да, соответственно, ну, зашел к, с поставщиками, с угу. рекламными партнерами, уже зашел в тяжелую ситуацию, уже даже были угрозы. Люди мне ну, действительно, да. А и, что говорили? Ну, типа коленки поломают и так далее. Но э, ну, я говорил, нет, все нормально. Вот на следующей неделе будут деньги, все сделать. И раз, бац. <свят> вот так. Это самая большая была проблема, которая была. Да? Я, я помню, я приехал в офис. Э, с моим партнером мы сидели. И я говорю, так и так. И <свят> что делать, да, как бы. И мы примерно три часа были в таком депрессии может быть это конец а потом как-то пошла энергия нет это не конец и, по, и просто э, во первых я начал поиск новых денег во вторых я начал обзванивать всех и рассказывать правду что случилось как это и люди относились с большим пониманием в первую очередь я просто безумно благодарен александр данилов из одноклассники ру наш самый главный рекламный партнер был одноклассники .ру. Mm -hmm. и он так как он был, он, он продавал рекламу, в этот момент, вы понимаете, да, там, э, все рекламодатели за, закрыли свои бюджеты после Lehman Brothers, да. да, соответственно, у них ну, в девятый год, в девятый год они входили с полной неопределенностью, все большие рекламодатели закрыли, и, им, и они тоже были в такой же да. ситуации, как я, кризисной. Тогда еще одноклассники, был очень маленький бизнес, там 30-40 сотрудников, даже меньше, у -у -у. очень маленький бизнес, и они... Э, так как у нас уже было три месяца истории, у нас были очень крутые показатели. У нас очень низкая стоимость привлечения одного клиента и очень хорошие показатели продаж на одного клиента. Угу. Из-за этого я когда э, встретился с ними, я сказал, у меня денег больше нет. И мы договорились, о... сделали сделку, где я буду делиться оборотом всей жизни определенных клиентов. И такая сделка была, никогда еще никто не делал, да, соответственно, это было... Что там бождаётся? Какой... Будешь делиться? Да, соответственно, они рекламу дают бесплатно. Мы регистрируем всех членов клуба, которые пришли через их рекламу, и я им отдаю половина всей прибыли от этих клиентов на, всю, на весь жизненный срок этого клиентов. Да. Это ты тогда придумал да. такой да. способ, да. как да. сделать так, да. чтобы они дали? У одноклассников было очень много рекламного инвентаря непроданного. А он и так прогорает, да? Соответственно, mm -hmm. в этот момент просто все... У них было то же самое, что у меня. Все отказались. Все не, не, не исполняли свои обязательства. Да? До этого мы покупали рекламу, но мы могли покупать очень мало. Ну, ты понимаешь, mm -hmm. да? Mm -hmm. Но показатели были крутые. На основе этих показателей я показал им, что они могут в три раза больше заработать. Таким образом, mm -hmm. да? И когда мы это подписали, они начали отгружать 40 миллионов баннерных показов в сутки. И вот в этот момент, в, Вы этот, да, в этот момент компания начала расти очень быстро. И ну вот просто все эти проблемы решились. Так. Склад у нас потом были такие проблемы. Первый наш склад был 200 метров в суп аренде в складе, где лежали подвески. Ну да, маш, ну там вообще такой грязный склад, вообще пахло всегда маслом. И у нас был такой маленький уголок. Ну и когда у нас пошло такое количество, я, я помню, я приехал на склад и там стоят, всегда палеты стояли э, на очереди к, ну, к формированию заказов. Я приехал на склад, и там стояло просто там 500 метров очередь. Понимаешь? И я увидел 500 метров очередь, палет, с, с тем, что надо сформировать. И три сотрудника, которые, знаешь, так... Один пьет в этот момент. Примерно так, да. Три сотрудника, которые очень, так, знаешь, в расслабленном модусе формируют посылки. Я понял, что это финиш, да, и потом мы сделали очень смелый шаг, взяли склад 800 метров. Ровно, когда мы въехали в этот склад, этот склад был в три раза меньше, чем на нам. Соответственно, мы думали в вот, четыре раза больше, сделали, построили новый склад, нашли. Человек готов был вложиться, да, построил для нас склад. Этот склад был уже маленький в момент, когда его достроили. Каждый раз, сейчас новый бизнес происходит фейл большой, да, там, yeah. операционный breakdown, да, когда кажется, что все, это конец, но это, это нормально. Да. Просто надо из этого выходить. Вот, но смотри, сейчас же тоже бывают тяжелые ситуации, да, в бизнесе. Э, как ты из этих тяжелых ситуаций, вот депрессия там, как ты из этого выходишь, как ты себя вытягиваешь, типа все плохо навалилось там вот такое? Да, но я, мне кажется, самое главное умение это вот это э, вот продолжать действовать даже в таком состоянии. Может есть какие-то фишки, которые ты делаешь, знаешь там? Я, не знаю. я заставляю себя психологически я знаю что вот надо продолжать да, соответственно вот в прошлом году у меня опять был сумасшедший период в июне я говорю 30 ночей подряд не мог спать просто смотрю в потолок и все потому что стресс угу. потому что неразрешенная проблема до да, большие а чтобы и ну потому что я не мог сформировать команду правильно даст у меня было не есть большая, есть большая возможность, да, да. Уже, я уже иду, уже все, комбинация, команда не была сформирована а, Либо она была сформирована так, что это точно не работает, да? угу. и вот у меня просто был сумасшедший стресс Потому, потому что не мог пузл, пазл сложить, да, я каждую ночь перебирал все эти комбинации И тяжелая, потому что это новая страна, я запустил бизнес в Германии, да, соответственно, нахожусь там Не спал все равно спорт поднять энергию иди вперед следующие шаги бам-бам-бам-бам-бам и в какой-то момент самое неожиданное вот просто мои близкие друзья у которых был свой бизнес с которым я делился я делился своей проблемой mm -hmm. своими переживаниями и они ко мне приходят и говорят мы готовы как бы свой бизнес оставить и прийти с тобой полностью команда и вот и да и это и все вот с этого дня я просто спал. Да, да. сна. Да, ну продолжать всегда продолжать, даже когда тяжело, всегда продолжать. Самое главное не останавливаться, действовать. Это есть как бы два умения. Первое, не останавливаться, действовать, идти, идти даже когда совсем. А, потому что часто ну, движение дает мотивацию. Да. Второе, это, конечно, психологически я уже очень сильно, так как у меня было такое количество таких ситуаций, uh -huh. да, во-первых, я знаю, что все это ну, пройдет. Да, да, это и... в этот момент, когда она плохая, ты понимаешь, да. через год я посмотрю назад. И может быть мне даже смешно будет вот эти переживания. Uh -huh. да. И на самом деле я научился управлять своим состоянием. Потому что я в какой-то момент, у меня семья, у меня дети. Да? Если у меня, например, проблемы в бизнесе, я вечером прихожу домой, и я весь агрессивный, uh -huh. и я весь в таком состоянии моим детям э, наплевать, какие у меня проблемы в бизнесе. Они заслужили вечером любящего спокойного отца, который с ними сидит, в лего играет или что-нибудь. Да? Mm -hmm. Ты не можешь приносить. Из-за этого у... я научился переключаться. Я, даже У меня есть такая Три... э, триггер. Да? Есть рамка, дверь, заход домой. Когда я прохожу эту дверь, меняется состояние. Это триггер триггер. Ты не должен домой, что бы тебя ни было, встреча с конкурентом, да, весь адреналин там, то это проходит эту дверь все. Другое а как ты научился это? Это очень сложно. Это психология, это абсолютно простые вещи. Можно, я просто в какой-то момент понял, что любое состояние можно вызвать в любой момент. Есть определенные ресурсные состояния. Чтобы продавать, нужно им определенное состояние, да? mm -hmm. чтобы не знаю, был романтический вечер с женой. Нужно... И эти состояния, если их ждать, когда они возникнут произвольно, в какой-то момент они не будут возникать никогда. Да? Mm -hmm. Особенно, когда человек стареет, да, как бы меньше. Их надо создавать. Это решение, это мышцы. И плюс это мышцы. Да? Любое состояние, ты можешь ее тренировать, Первый раз тяжело, но если ты это состояние вызывал да. много раз, тогда у тебя очень легко вызвать это состояние. Да? Просто какие триггеры? У кого-то работает алкоголь-праздник, алкоголь плюс праздник, только да? состояние да, определенное, uh -huh. то же самое можно использовать. Например, я этот триггер не люблю, но можно использовать другие. Да? Соответственно, это очень важно. Это одно из самых ключевых вещей – управление своим состоянием. Это, это, это один из самых важных отличителей людей, которые достигают больших вещей, потому что если там, например, есть день соревнования в спорте, и ты стоишь на старте, в этот момент у тебя, может быть, желудок болел утром, или что-то, что угодно, да, и вот вызвать в себе вот это состояние соревновательное, да? это это надо учиться, это спорт помогает, это на самом деле да. Да, что еще помогает спорт? Конечно, в спорте все учатся, это я думаю как бы спорт и опыт, опыт э, это зрелость определенная, да, когда mm -hmm. ты долго и вот это очень простая схема, которую я всегда использую на самом деле никому еще не рассказывал. Есть первое, есть два действия, то, что ты делаешь, то, что ты делаешь, да, это А что стоит за действием? Перед действием перед действием стоит всегда эмоция. Uh -huh. да, эмоция, состояние. эмоция, состояние. Перед этим стоит значение. Ты чему-то даешь какое-то значение. И фокусы. Фокус, значение, эмоция, состояние, действие. Да? Кстати, сначала ты берешь фокус, свой фокус внимания. То, о чем ты думаешь? Что? Да, ты можешь, мы можем сейчас с тобой думать о чем угодно. да Мы можем с тобой сейчас обсудить смерть. Да? Направить фокус туда, что это значит. Да? Например, да, ну, образно говоря, что какой значит? Раньше наверное, самые большие войны, да, когда приходят мужики, убивают детей жен, и жены, говорят, где твой Бог? Да? фокус. Mm -hmm. Что это значит? Мое, мое мирозрение рушится, да? И действия война, да? И так во всем. Абсолютно, соответственно, вот эту цепочку... В, нужно понимать, что в любой момент ты управляешь фокусом, ты принимаешь решение, на что фокусироваться. Например, я никогда не читаю, я не читаю новость, вообще. Нету mm -hmm. в моей жизни, потому что я управляю своим фокусом. Да? Определенные вещи, потому что я не хочу, чтобы во мне новости вызывали постоянно. Что это значит? Кризис. Да? Mm -hmm. И, информация какая-то. Это плохо. Кри что это значит? Значит, надо, наверное, сократить штаб или что-то, да, там, вот да. эти все цепочки, они очень контрапродуктивные, потому что новость – это не реальность, новость хочет сенсацию, да. из-за этого э, вот, это, вот этот конструкт – это очень-очень важно, да, в любой момент можно фокусироваться на что угодно, на положительно, на отрицательное, знаешь? Да, фокус, дальше, да. что я делаю. Потом, какое значение ты как какое значение, ты, ты, да, любому, фо, любой вещи, да, вот, можно давать любое значение, Пришел Ленс Армстронг, ему пришел диагноз рак. Что это значит? Это конец? Mm -hmm. Или это начало? Он решил, что это не конец. Он решил, что это мой шанс стать героем. Я буду первый человек в истории, который после диагноза, диагноза рака выиграл Тур-де-Франс. Он выиграл Тур-де-Франс не три раза после диагноза рака. И любому событию может давать любое значение. Любому, да? как бы Даже когда, например, бизнес э, не пошел. Самая большая проблема в бизнесе это когда то, что ты делаешь, никому не надо. Mm -hmm. да? ты, ты создал что-то, но весь фидбэк, что это не нужно. Нету конверсии, все плохо, все показатели, продаж нет. Что это значит? Ну, что это значит это, что? Да, это может значить либо то что продолжаем дальше все мудаки сейчас мы расскажем что это хорошо либо то что нужно просто поменять модель люди вот такому событию дают очень большое значение обычно говорят что я не предпринимать угу. я плохой я плохой я недостаточно хорош да? часто люди ставят крест угу. самое страшное да все я попробовал это не мое все да на самом деле, если посмотришь все предпринимательские истории э, в деталях, у всех гигантские фейлы. Но просто они, единственная разница, они крест не поставили. Да? Просто крест не поставили. Потому что что такое, если ты запустил бизнес, ты все сделал, собрал комбинацию, вышел создал продукт, вышел с продуктом, и он оказался невостребованным бизнесом ну, по разным очень причинам. Да? Это, это на самом деле ничего не значит. Я, я не знаю, я много инвестиций делаю в людей, у которых до этого была, не, была неудача. Потому, потому что наоборот, человек мобилизируется и идет дальше. Да? Угу. Это очень хорошо. Очень хорошее качество. Из-за этого э, вот эти значения, которые мы даем определенным событиям, их можно, это тоже решение. На что мы фокусируемся решение? Какое значение мы даем любому событию? Это тоже решение. Угу. Да? Соответственно... В какой-то момент вот эта история Лэнс Арфтург меня очень замотивировала, потому что в декабре, когда у нас рубль обесценился два раза, опять, ну это же, это, это была катастрофа. Во всех моих бизнесах были вот просто, ну там, новостной поток, это было вообще, да. И, ну я в этот момент вот вспомнил эту историю и понял, что это шанс. Это, представляешь себе, какие крутые предприниматели, который в этой ситуации начинает... Это, это, это шанс стать героем, да? uh -huh. по сути. да На самом деле я когда-нибудь подниму статистику всех людей, кто начал бизнес в декабре 2015 -го года, и вручу им приз. Потому что это герой. Потому что каждый человек может начинать бизнес в таком настроении, как было в ноябре седьмого года. Да? Да. А начинать бизнес в декабре 2015 -го года, это вот люди, которые просто либо вынуждены. Либо они были не в курсе, что все плохо. Да -да -да. Не знали, что курс упал Вынуждены, часто уволенные, да и так далее. И вот эта цепочка, вот это значение создает эмоцию. Да? У -у -у. Если ты считаешь, вот я плохой, эмоция, грусть, депрессия и так далее, и действие, крест, все, финиш. Нужно переключиться да. на то, да. что а Иногда даже, когда ты чувствуешь, я, позитивный. например, чувствую эмоцию, я, пред... я чувствую определенную эмоцию, злость. Я пытаюсь соединить цепочку, что вызывает ее. Да? Представляешь, мы можем с тобой сейчас сидеть, и в какой-то момент я чувствую злость. Да. Раз. вы Вынести себя из этой ситуации. Mm -hmm. и... а, подожди, почему мне злость? Какой-то а, Может быть, там, у меня был в детстве какой-то чувак, который был похож на тебя, и он мне ударил в лицо. У да. меня 16 раз мне голову зашивали. Да? И... Тебе 16 раз было? Да, но! So, что, я... Что, я... Мы выросли в миграционном лагере, слушай. Но, ну, но, но, но. но э, э, я же Смотри, это же не рационально, ты же никак с этим не связан. Yes. Да. Но если я эту цепочку восстановил, mm. да, я могу ее взять и нейтрализовать. У меня, например, был друг, куда бы мы ни приезжали, ему все не нравилось. Ну вот просто! Там вот ты можешь в рай приехать, он заметит, да, он сфокусируется на какую-то вещь, да, потому что у него типа потребность э, поворчать или что-то, у него вот эта эмоция постоянная, и он находит. Вот, потому что мышца его, он натренировал мышцу за много лет, вот эти цепочки, это нейронные связи в голове. Они уже, там уже просто очень легко это вызывается, там, где много нейронных mm -hmm. связей. И, тогда, и так, когда ты становишься таким человеком, это очень-очень вредно для тебя. Да, потому что люди тебя будут а ты будешь там. А как из этого состояния? Вот смотри, допустим, сейчас среди э, наших подписчиков, те, кто смотрит, они скажут. Ну, они могут сказать, ты мудак, да. и выключить. Или, допустим, они подумают, я реально постоянно недоволен. Что делать? Ну, смотри, надо осознать очень простую вещь. Я недоволен постоянно, значит, у меня есть автобан немецкий нейронный. Нейронный автобан в эмоцию вот эту. Да. да. Есть другие эмоции, где у меня тропинка, mm -hmm. да? из-за этого как бы по автобану ездить легче, и там будет... Соответственно, нужно делать то же самое, когда тренируешь мышцы. Ты берешь контроль mm -hmm. над фокусом, над значением, да, и постепенно-постепенно начинаешь качать эту мышцу. Просто берешь гирю, да? и поднимаешь сначала маленькую и так далее. С временем здесь уже дорога такая нормальная, mm -hmm. а автобан зарастает автобан если по нему не ездят зарастает да? и таким образом это занимает реально несколько лет а что вот делать конкретно ну, вот, э, допустим обычная жизнь продолжается как мне теперь быть на позитиве это, это просто я, то что для меня работает это, это куча триггеров да? триггер это точка, которая тебе ну такой микро у тебя есть какой-то привычка угу. эта привычка вызывается каким-то событием вот как дверь да. через которую проходишь да? Вот моя привычка когда я прохожу через дверь я перестраиваю свое состояние в семейное да вот и соответствует каждый день каждый день каждый день да? и потом это вот это как раз и через семь лет это уже тебе даже об этом думать не надо угу. ты просто приходишь заходишь фу, все то есть в общем нужно найти в своей жизни такие ситуации когда ты злишься и, наоборот, в этих ситуациях да. не злиться. Да, можно в любую вызвать, например, что я делаю, например, у меня дети. В плохом настроении. Мы, например, едем, я раньше, когда в садик ходили, каждый день возил их в садик. Вот мы садимся в машину, и у них плохое настроение. Uh -huh. Я придумал игру, кто дольше может улыбаться. И они раз сяду такие. И как ни странно, когда человек улыбается, да? само положение лица меняет состояние да? Да. и вот так это и просто потом у них сразу совсем сто процентов работает, сто процентов да улыбаться можно. да можно изменить например каждый раз когда ты например испытываешь какую-то эмоцию которую не хочешь ты ты можешь это сделать как три газа уп я ее испытываю я иду на прогулку 30 минут Пуш! каждый раз да и на прогулке когда ты меняешь положение своего тела привычки короче привычки. привычки кучу привычек много привычек которые привязаны к можно любую взять точку когда я пью воду воду да? или когда я вижу что-то или что неважно да и ты начинаешь тренировать эту мышцу когда я выхожу из дома я на позитиве да, на то, всегда да. или я иду на спорт но ну, там всегда хорошо на спорт вообще надо всегда ходить вот спорт, это меняет состояние. Ты, когда занимаешься спортом, да, ты да. Там, совсем по-другому. Я, например, книжки всегда слушаю во время спорта. Mm -hmm. Когда у тебя кровь двигается по телу, когда у тебя состояние на, на пампе, как воспринимается информация, да? Mm -hmm. вот я, если вот сейчас есть люди, которые слушают это видео в, в таком положении, да? Без штанов там обычно. А есть, а есть люди, которые, которые с, вот не, не смотрят, это, да либо кто-то смотрит так, либо кто-то сейчас находится на тренажере. Да. Я вот когда на тренажере стою, я часто ютуб да. включаю. Да? Те люди, которые находятся сейчас в движении и смотрят это видео, у них совсем по-другому все воспринимается. Да, да. Все... да кстати, ребята, напишите в комментах, вы, как сейчас вы смотрите это видео. Кто в трусах, а кто на тренажере. Да, пишите в комментариях. 10 компаний, да, или сколько у тебя сейчас уже больше, да? Да, ну я, так как я сейчас активно инвестирую, у меня, да, портфель, там, наверное, сейчас уже 40. 40 компаний, ты, ты управляешь сейчас, сам управляешь, сколькими? Нет, не, не управляешь. Я, да, никак? соответственно, у меня был период, когда я был основатель, генеральный директор, это было 7 лет. С тех пор я во всех своих компаниях просто основатель. Ты владеешь там долямики. Да, соответственно, у меня есть моя семей, мой семейный холдинг, Hartman Holdings, да. Все, все структурируется внутри него. Uh -huh. Соответственно, я сфокусирован на, на Hartman Holdings, да, И Соответственно, все эти активности, на каждой активности должен быть человек, который делает это full. Даже не один человек, а команда, которая делает это full-time, full time full ну, пол, да, это очень важно, да. Полное, ну, как бы. Потому что есть разные люди. Есть люди, которые любят делать. Только одну вещь, да, есть люди, которые хотят ну, не только на кай, Вот, например, здесь есть люди, которые занимаются только кайтсерфингом. Да? Mm -hmm. Я думаю, тебе было это было мало. Да? Вот да. Если ну, 6 месяцев каждый день кайтсерфинг, в какой-то момент ты бы можешь... есть еще шахматы, есть еще другие да. вещи. Да? Из-за этого я, я, я делаю мультифокус. Соответственно, я в любой момент фокусируюсь только на одну вещь. Я беру какую-то коробку, открываю ее, разбираю, решаю, закрываю и убираю. Да, ну, одна компания или один проект, или одна задача, которая у меня стоит. Я в любой момент работаю только на одном. Да? Но у меня в жизни есть много важных приоритетов для меня: здоровье, семья, отношения, любовь. Да? Я хочу ими тоже заниматься. Соответственно, я не, могу, я, не, я не знаю, как в сегодняшнем мире можно просто делать одну только вещь. Я, для меня это, ну, это значит, ты жертвуешь очень большими другими песками. Mm -hmm. да? это, а, Из-за этого э, я, я такой: ну, я теперь просто владелец компании, да? но я люблю все, все равно создавать. Это. В 2014 году я открыл Car Price, в 2015 году Актива, в 2016 году Car Fix. 2017 году, вот сейчас Factory Market и фонд Larix. Соответственно, каждый год я каждый все Каждый равно... год одна или две да, компании? Да, да ну, одна, сейчас стараюсь только одну вещь. Да, раньше у меня был и, у меня и... период, когда я открыл год шесть компаний. Это было это, там и уже... Сколько уже, из них закрыл? Ну, там уже было очень большие, там были уже очень большие проблемы. Потому что когда ты... И самое главное, я один раз сделал большую ошибку, прям практически одновременно. И там вот эти Проблемы, они просто одновременно возникают, и у тебя просто рушится это. Просто фокус на разные... Фокус БВ. работает, конечно, угу. фокус работает. Ты да, смотри, у тебя получается, допустим, давай возьмем 2018 год. Да. Вот планы на этот 2018 год. 100% твоего времени. Да. Как они распределяются? Я вообще не считаю время. Я считаю, время – это неправильная единица измерений. Да? Энергия. Угу. Да? Вот, например, у тебя есть воля. Пока у тебя есть воля, ты делаешь те действия, которые ты должен. Когда у тебя воля потрачена, ну, ты, то время, которое у тебя э, возникает, когда нет воли больше, оно бесполезно. Ты делаешь наоборот то, что ты не хочешь сделать. Mm -hmm. это, это Из-за этого энергия, да, как я распределяю свою энергию, как я распределяю то время, где я в самом ресурсном состоянии, это yeah. самое важное, да, потому что у меня, у меня сейчас как бы не часы определяют, да, не часы нет, я работаю в основном с людьми, у меня четыре блока, я думаю, я распределяю примерно равномерно энергию, хотя часы больше идут в бизнес, ну как бы есть по часам, конечно же, да, как бы это, но а... отношения, соответственно, это не... самый главный человек в твоей жизни, дети братья сестры ну плюс еще партнеры друзья это очень важно это очень важно да потому что мы, мы все это делаем ради чего-то да? соответственно это очень важно второе это здоровье да, здоровье свое как бы, энергия как раз кормить э, заботиться о себе это очень важно uh -huh. третий блок это как раз предпринимательство карьера, ну, карьера филантропия развитие предпринимательства вот сейчас чем мы занимаемся да? Да. и вот, эти, вот этот блок он, он очень важный но он только один из четырех есть четвертый. Третий и четвертый четвертое это уже то что говорит спиритуальность это, это ну, такая хобби ну, личностные такие вещи У -у -у. Да? туда входит вот я знаю ты любишь сделать музыку да вот например это был бы четвертый блок да. Да? Вот. Но этот блок, кстати, у меня страдал больше всего, когда у меня у меня был очень. Да большой... Пока ты у меня был очень большой период, когда у меня абсолютно доминировал третий блок, да? и только благодаря своей жене, а моя жена меня всегда возвращала в первый блок, да? и это очень важно, очень важно. На каждый вечер, каждый день заземляла меня, такое, заземление, знаешь такое. Да не было такого, что ты говоришь. Не-не. Ну, типа, мне надо работать, бизнес, там. Ну бывает. иногда тебе кажется, что твоя проблема самая важная, намного да. важнее, чем что-то другое, да, но это это фейл. Это гигантский фейл. Потому что когда ты. Опять, какой фокус? как Если сфокусироваться, например, так, когда ты в конце своей жизни будешь смотреть назад, скорее всего, ты больше всего пожалеешь что ты не играл в Лего с сыном, что ты там не научил его кидать мяч, или что-то такое, да, соответственно. <гум> Из-за этого это вот это... То, что... С, очень большой фейл всегда давать время тому, что сейчас самое острое. Да? Где больше всего проблем. Да, вот о, то, что к тебе остро идет, это вот всегда кажется, да, но это, это приводит... Если у тебя такое большое хозяйство, как у меня, <смех> это, это, у меня просто такое большое хозяйство, да, там, э, там с, сейчас больше, чем 7 тысяч сотрудников, и представляешь сколько всего, сколько остроты к тебе идет. А да. да, если ты не умеешь от этого абстрагироваться, и э, в какой-то момент может быть самое важное собрать корабль космический из Лего. <смех> Вот из-за этого... А как, нормально, ну, вот, давай, давай все по времени, по энергии, да. я понял, по 25%, да, да ты но, делаешь. Ну, по по примерно, время, да, да. По, но по времени, вот как ты распределяешь, например, э, месяц, на, допустим, там, февраль. Ну, да. ну, я, если, в любом случае, я много работы да, да. делаю очень много встреч Ну, если не считать сон, да, да скорее всего, да, 70%. Да. 70% на бизнес. Потому это, моя, это моя основная деятельность. Я предприниматель. Да, да. Я предприниматель, я создаю новое, я инвестирую. Это, это моя, конечно, основная... Но я не делю, например, уже жизнь так на личная жизнь, работу и так далее. У меня все в одном. Да, соответственно. Да. На, на бизнес-встречи можно тоже вместе с женой ходить. Да? Вот в этом году и на Синергии, на Атланты. Была не только моя жена, и дети мои были. Угу. Да, и сразу. как? Они, они были там... Э, что они делали? Они и слушали секс-пикеры, или только тебя? Нет, и других тоже слушали, да. да, да. больше Меня секрет? плохо слушали. Да, что каждый день... Надоел уже, надоел. Я знаю, что когда вы познакомились с Таней, ну, насколько я знаю, познакомимся с Таней. У Тани было материальное положение лучше, чем у тебя. Я думаю, да. Да. Расскажи. Да. У, у меня так было. Это очень тяжело. То есть, как ты расскажи, как ты себя чувствовал в тот момент? Ну, то есть, что. мы его выровняли быстро тем, что Таня, чтобы мы вместе уехали в Америку. Соответственно, она ушла с работы. Ты решил, знаешь, там не сам Мы все обнулили, да, и были счастливы на нулях, не было денег вообще, были студенты, учились, и было у нас только развлечения, которые можно делать без денег, соответственно... по Мы в основном каждый день занимались одним и тем же, да, ходили в походы, походы ходили. Мы на Гавайях обошли все горы. На одной горе даже были, наверное, 10 раз. Это называется Stairway to Heaven. Называется. Это такой поход на Гавайях, который да. просто фантастический. Если кто-то будет на Гавайях, обязательно сделайте Stairway to Heaven. И давай последний вопрос. Два. Можно Блиц да, сделать. Два. Давай, вот за 35 лет что ты понял, что самое важное в жизни? Любовь. Что такое любовь? Самая большая, самая большая сила, которая есть в мире. Нету ничего более сильного. Соответственно, если э, посмотреть, что стоит за действиями. Да, любовь, за, за положительными действиями, положительные действия, стремительные стоит любовь. Я думаю, что стоит закончить блиц. Это реально. Самый главный вопрос, потому что он. Меня интересует больше всего в каждом интервью, да, и это крутой ответ, я согласен с этим. Абсолютно. Спасибо, Спасибо большое, Оскар, я думаю, что получилось классно. У меня для вас очень крутая новость, что Оскар не только миллиардер, основатель компании 6500 сотрудников, вот, он еще и блогер в последнее время, и у него есть свой канал на YouTube, где такие мысли, как были в этом интервью, их x10 или даже x1000, наверное, да, и каждое следующее интервью, я сам, я, я подписан всего на два канала, на самом деле, а на три, и один из них это твой, круто вот. так что, ребят, 100% вам, ну, я даже не знаю, как вам еще объяснить, что надо точно подписаться, вот.